Как говорят, охота по щене воли. Рановато, конечно. Поехали в поля посмотреть хоть что-нибудь. Да еще и не распахано. Прогуляюсь. Вот кварц. Жилка где-то кварцевая рядом, это ясно. Ходить-то тяжело по такому, по такому грязью. Лужи рядом, лужи везде. Надо же да, вот видите, кварчик тут же даже вот. Такая шестоватая минерализация. Что здесь что ли пройтись? Ой. В таких сапогах тяжело, тем более зимние на рыбалке. Ну вот халцедончики, халцедончики-то тут есть, это я точно знаю. Ну вот видите, это пигматит. Пигматит. Огнем. А да? Коварчик дымчатый. А вон там гем бродит. А вот уже что-то насобирал. Ладно, не будем ему мешать. цидон Интересно. Разрезать его, что там за рисунок будет. И будет ли. повытаивали ну конечно раз в поле не пахано вот и ходишь по таким по колеям вот видно что он кусочки кварца снег снежок а вот тут отвал Уже. Пойти ключи пособирать что ли? Да, уже все тут ноги не поднимаются. Ну, вот это красиво. На срезе будут эти тут и бесцветных лцедончик и коричневые. Чего только нет? Заберем. Заберем. нет, друзья, не время еще лазить, все сыро, опять засосала Вот с таким кварцем жилу надо, с черным Пойдем на дорогу, а то останусь тут и вытащить некому. О, я сейчас отмоем. Вот хорошо. Прогуляемся по-твердому. Где оно, оно твердо это? Вы видите. Понял. Кварца тут. Корочка сверху. Мелкозернистого что ли? Ну это видно, что это то яшма что ли. И шмоет во всяком случае. Тоже может быть интересен, видите тут цвета разные. Ну что ж, разрежем, посмотрим, весьма интересно будет, может и нет. тоже похоже ребятки ходят что это ищет Да, вот видите, как бывает. Дымчак, а сверху горный хрусталь. Часть кристалла. Ну, как фантом. Интересно. Значит, здесь проходит вероятнее всего. Возможно. А может снесло откуда-нибудь откуда, откуда повыше. Ну, вот. Хоть что-то я уже был. в вообще ничего нет. Нет, есть надо. Вот вода мутная идет здесь. Так бы. Посмотреть в этом месте. Ну, вот горный хрусталь это. Эти кварц прозрачный. Ну, это пигматит. Ну, что ты закаркала? Только что пигматит нашел, значит, каркать можно, что ли? Место, наверное, рассекретил. Ну да. Да-да-да. Пигматит. А, эти. Графика тут, тут. А здесь вот уже кварц появляется. Кристаллы. Значит, здесь жилка идет. Жлюха. Сейчас еще дальше пройду. По канавке посмотрю. Место запоминать надо. Ну, no, ну. No.